Всем привет, дорогие друзья, с вами был Урин Геймер, и мы братан из Сегодня мы будем продолжать играть в игру GTA опять онлайн. Всем привет, ребят. Yeah. Сегодня у нас скилл-тестики. Я думаю, эта серия будет не кто говная, а просто серия. И все. Потому что в том видосе я был говнарем. и в этом видосе я опять могу быть говнарём. Ты перелетел, да? Нет, ровно. Красавчик. Блин, ночь, это, кстати, не очень хорошо. Пара, побольше Да слышу. Да слышу. Это меня тут было, В чем задницу трогаешь? Ну, помнишь, может трогать только я. Может только я. Так. Да стой, давай, давай, давай. Ага, херашский. И ты сейчас пройдешь там, да? Ну, не знаю, не знаю. Ах ты говна! Вроде легко. Ничего тяжелого нету. Ладно, все равно мы не подморяем. А, нет. Я не прошел. Тебе повезло. Это... Тихо, стой, стой, да нет, стой, да стой! Он, короче, у меня за Shift-S, видимо, нет, не за shift а Просто Ctrl-отпустил, и он багом сам дальше полетел. Ну, типа, Воу. можно просто Ctrl нажимать, а можно Shift-S. На Shift-S, чтобы повыше лететь. Так. Пец вот я. Ой, я не попал. Там чуть, -чуть было. Нет. <прав Louise> я вообще переднее колесо не успел поднять. Нафига переднее это колесо поднять? Ну в смысле, а как ты на лестницу на вот заедешь? Короче, вообще фары выключил, они нахер мешают. Мне не мешают как раз таки. Они освещают. Мне твои фары нас освещают. А. Ты, короче, этот искорки сделал. Так тихо вот, ты что, ты я меня? заехал. Вот эта трава, ну я как-то смущает. Нет, она никаких не тихо, смущает. Тихо. Меня. Ага, вот это. Да текстура такая или что? Нет, вот... Ты от меня врезался что ли? Нет, опа. Так тихо. Нет, мне телефон надо, звук Опа, все. Ты зашифт-тестить хочешь типа? Ты где? А, нет, тут нельзя тут так. Ты уже прошел? Так. Нет, тут я хотел читерским способом. На понятно. А ты как туда забрался? Ты уже Обычно. взял так чук, понял? Нет. Слушай, А, смысл, а стоп, как ты стоп, а куда ты сюда забрался, то? Да? <свят> что -то я что-то не понял. <свят> а, Обычно, секрет. А, все, я понял, ты он сначала залетел, наверное. Давай я тебя здесь жду. Все, ребята, ну продолжаем. Фак, видел? <свят> а что ты умер? Какой ты добрый брат. Ага. Ну, тихо, стой. О, да слышь, что только... аккуратно. Тут никак не аккуратно, тут очень быстро все идет. Тихо. А, да только так можно загладить. Главное просто долететь. И ты сейчас говнарь первый, да, Да. Типа, я не точно попал, я щас спаду. А, ни хера, я просто улетел. Ну и все, ты первый финишируешь. Да Жду мотоцикл, стой! Просто нифига он отскочил, надо было прям чё да. Когда... Стой Что между этих? О. Э. А, фух. Во, всё. Вот ты такой, э, это ничего, типа. Все, мы переходим к следующему скилл тестику. Да, скилл -тестик. Вот второй скилл тестик, типа мы сейчас его начнем И типа сразу же начнем играть. Так. Да, ребят, начинается скилл тест. Трик. Ну один. Хотел сказать два, но не успел. Так. Тихо. Ой. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, я тихо. Я улетел. Куда ты улетел? А, ты первый летел, типа? Да. А я увидел, что там да. была стеночка, все. Тихо, стой! Упал. Мне сейчас повезло, я сейчас могу упасть. Так. Нифига тут снимать жестко. Да нет, это шутка. Так, надо ехать нормально. Так. Опа-на. Оу. Тут очень жестко сильно. Не-не-не, это очень не жестко пишу. Дядя. А ты кто? <связывающие> ты второй дядя. О, тихо, тихо, тут на, на скорости. Опа, все, тихо, изи. Реально на скорость? Да. Ой, <связывающие> ой. Спасибо тебе. Да не всегда готов помочь. Чтоб ты упал, гад. Не, такой не будет. Такой не сбывается. Услышишь, я на скорости почти проехал и короче ударился. А ты тоже, да, упал? Да, но я так. уже прошел следующий. Ты взял черпоин? Да. Погодь меня тогда. Окей. Okay. Это туда. -то. Чтоб ты меня не сбил, как я тебя? Да я не буду тебя сбивать. Ты же знаешь, что они толкают. Плохо в этом веде. Так. Тут просто ровненько, дальше надо ехать. Да, а, нет, Да, там. все, да-да-да. Чего ты мне не сказал, что там разогнаться надо было? Я по типу не не повезло. А тут нет. чисто на скоростях может залететь. Отлично. Я просто возле жду ровно поехал. Поехали, дядя. Так. Там надо больше разгадать. Нет. И мне... Да. Мне слабенького хватило. О, вот, тут еще вот один. Я прям ровненько то попал. А, нет, нету, надо возродиться. Так. тоже тяжело будет. Дэвид, отходи. Дай я заеду. Я просто появился и ровно заехал сразу же, просто. Сразу же? Да. На вон следующий чекпоинт. О лльно, это изик. А, стой, я полетел не туда. Понятно. Нам чуда надо? Да. И куда надо? Наверх, наверх, вот нам надо А, стой, ты возродись! Возродиться, нажми. И тебе покажут, куда ехать. Ну давай, посмотрим. Куда? Я не знаю. Куда? Как ты? Тихо, стоп, где я... А где чекпоинт? Вообще следующий. А, стоп, ты вот так взял чекпоинт да? Где Пойнт? А где он? Я, не считаю, я туда, его туда, не да, вижу, туда. подожди, а где он? Он, вон он. Подожди, стой, где? Да блин, муха пошла Напротив. в задницу. Да? Окей. Я просто его не нашел. Надо туда. Куда? Да, напротив. Вот. Приехай. А, всю вижу. А, все, понял, понял, понял. Подожди, постой. Давай, быстрее приезжай, знак восклицательный. Это, короче, человечек без рук. Ой. Стой, стой, стой, стой, стой, стой. Ты взял чекпоинт? Я вылетел. Я вылетел. тут разогнаться, да, надо? Да. Только ровненько. И не как я. Все, стой, я взял чекпоинт. А дальше вот по вот этим вот, получается, да, ступенечку. Давай, я тебя жду. Я тебя ловлю, братан, давай. Где там? Дядя, ты где? Давай, я ловлю тебя. Стой, О, давай, давай. Я тебя ловлю. Я а -а -а. Так, давай. Опа, стоя, бы. Стоя, бы. Стой, стой, стой. стой. О, отлично. Так. Опа. Я правильно кто поп... кто? А, вот Да, я правильно полетел. А. Вниз падает. Вниз? Зачем вниз? Ну, типа, вот сюда, на эту платформу я не веду. Ага. Типа, там еще платформа просто была рядом, а тут вот здесь платформа. Так, там знаю, Так, лучше воздержусь, сразу прямо полечу. И, скорее, Нет, так. там прямо вон не надо. Оу, у меня что-то неправильно. Да стой, стой, я упал! Дядя! ты же ты там остался да я упал мне тебе такое главное не подрезать я упал куда ты тут надо? нам надо вот сюда вот залететь Потому что чекпоинт? подожди где чекпоинт? а все вижу где а это тоже увидел так что блин я а вот это вот тяжело будет ханта стой! Стой, давай, давай, заезжай, стой, стой, нет, не падай, стой, нет. Окей. Да, Тимон. Подожди, стой. Ой-ой-ой. А вот так вот можно сделать? Ой. Нет. Ты залетел туда? Да. А <тose> ты упал, да? А нет, ты взял. Нет, сейчас возьмешь точно. А я вдоль залетел, слышишь? Легко. Там просто не надо торопиться. А я еще в тест нажал и все. Изи. Стой, да. Молодец. А я дальше прохожу. Да стой, жди меня, нормально. Ну, Все равно не на говнорях. Так, не на говнорях, просто играй. А, да стой, нет! Что? -то... Да нет. <соценно> да елы палы <соценно> <соценно> О да... О, Какой удар! А ч не ходят тут селфаки показывать свои? Ой! Звучит сильно, тут водичка. Чисто нужно разогнаться здесь просто, то есть не надо вот Аккурат, тут водичка еще есть а, блин, да. надо было все-таки контроложить А что, ну-ка, подожди Ну-ка, я так смогу сделать Братан, тут, короче, лайфхак есть Кой? Ну, ну, короче, можно было вот эту всю фигню не проходить, а просто с той синей ерунды, перелететь сюда На маленьких платформе Да Я сейчас так и буду, чисто, проходить надо до нее теперь набираться хотя бы. Ты куда ты муж монтовал уже? Я знаю, куда-то я ушел. Я говорит, я знаю. А я-то не знаю, меня подожди. Вот, все, тут я возле финишка. Какой возле финишка? Финиш. Ты ч мучишь? Найти чтобы до вместе, ч финиш. Так. Я вижу, как ты там летаешь. Да-да-да. Так, все, я взял тот чекпоинт злосчастный, наконец-то. Да, од да, а, да, типа да, один, да. один чекпоинт типа, остался, что ли? Мне? Мне уже финиш остался. Нет, я говорю, здесь типа один чекпоинт у меня остался? Да, аккуратно, там водичка. Ага, спасибо, я уже увидел. Поздно сказал. Типа Как эту водичку перелететь? Ну сейчас она будет уходить, типа. А, она типа... Она типа Ага, все, спасибо. Попробуй по подойти. Здесь можно что а, Нифига тут! Вот это вообще жестко. Даже со скоростью нельзя быстро. Да? Да, да, я вроде бы. Ну, пробуй. О, я возрождаюсь так криво здесь, окей, понятно. Да, вот. Давай. Ага. Понятно. Я вродил. А я вроде понял, как. Газы, газы, газы. Я, я в тебе, я туда я туда я в тебе еду, видишь? Тихо, давай. И, и сейчас ты финишируешь, я, короче, как всегда сейчас опять пойду. Нет, тут тяжело, братан. Я вижу, что здесь тяжело. Я в воду сразу паду. Смотри. Ты тоже не долетишь. Я долетел. Ч ⁇ Я е! Yeah. Я не мог там Короче, смотри. Пишу. Вот, с этой фигни, когда сейчас подниматься будет, чисто на нее поднимаешь колесо, становишься ровно и газуешь. Просто ровно встань и газуй. Встань ровно и газуй. Все, давай. Поднимай заднее колесо. Вот. Давай, давай, давай, давай, давай. О, все, красавчик, прошел. Изи. Изи. Второе место. Все, переходим к следующему скел-тесту. Это последний скилл тест на сегодня. Мы будем проходить его напад. Ты блюдо кизи взял? Какой я панта взял? Ты изи взял! А? А, -а, -а. А, а? а? Ты говна. Воу, воу, воу! Ты тихо! Ну, ты, ты у меня просто медленно стоял, стоял, и тебя толкнул, ты у меня прям медленно, точнее немедленно быстро полетел. Ты ч мутишь, О -о -о -о. ты мне стекло разбил! Я тебя на скорости сбил? Нет, ты мне стекло разбил! Да пофиг. О, Дома. это, это как? А, о, все понял. А, стоп, да а куда, нам, а куда нам надо? А куда надо, тихо, стой. Я сам не знаю. А, все, я увидел, куда. Увидел. Да там у меня текстуры такие, типа не. Они... Какие Ах, текстуры? Хватит. Тихо, вот смотри, нам нужно Красный, вот, эти, вот эти вот объехать. Да. Лена застряла. А, тихо, стой, не застревай. Ну-ка на скорости, нам, на скорости. Во, стой. Вот, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Во, во, вот сюда вот надо. Так. Правда? Да. Стой, стой, тихо, тихо, аккуратно. Стой, это... стой тихо, тихо, там тихо. Камерка, куда была? Камера была? Ой, я вижу. Тихо, стой, здесь куда? А, все, вижу, вижу, куда вижу. Стой, зачем ты меня толкнул? Отъедь назад, стой назад, отъедь, отъедь назад, стой ты сам виноват. Нет, это ты виноват был. А здесь эти текстурки короче, есть. Ну, точнее их нету. Окей, все, понимаю. Разгоняйся, пантера, давай. Да. Не, кстати, на панте первый раз вообще не. А на, кстати, вообще не уплюжеленец. Но она поворотливая, такая, знаешь, нормальная А типа здесь надо выбирать, куда ехать? А нет, все видишь, куда ехать? Очень вот, пантер. Оу. Оу, нифига ещ у меня. Из колесики еще В смысле, ты не заехал до сих пор? Да, сейчас это. А, банчик Блин, нифига здесь надо долго ездить. Давай, панта едь! Надо будет, кстати, панта купиться, прокачать. Да не, на херня. Так слызано ну, для гончик все равно. Чтобы стоковое не было. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А была это. Блин, да? я упал опять. Как ты говоришь, Ездили? когда эта машина прокачана? протопана была? Вот. Тихо, мне жены тут заедет, да, тут заедет. Вот, да, Фух, я взял чекпоинт. Взял? Красавчик. Угу. Тебе тут круги нарезать надо. Тут еще, блин, было два круга, я поставил один и сказал, не, не нахер. Вот Тихо, тут как там, надо ехать? И... Блин, ищи, короче, вот, чекпоинты на карте и смотри. Тут мне куда-то вниз, что ли, надо? Ты где? Не-не-не-не, тебе не сюда надо было, б***ь. Тебе надо было под, прям, прям по этой синей ехать. Короче, поехали, за мной, а, покажу где-то чекпоинты. Я сейчас налево надо будет ехать. Здесь вот налево едь. Понял. Стой, пантер, стой! Всё, а ищи чекпоинты. Ой. Поспешишь людей ой, насмешишь. Ой. Да, да. не насмешишь? Нефиг было брать изи, надо было брать панту. Да изи тоже вроде нормально. Не, изи нормально, но просто понимаешь, ты из-за то, что взял изи. Из-за того, что из-за того, что взял изи, ты не можешь пройти нормальный скил у нас тебя нынче не длинный. Это кара тебя понял? Короче, я просто сделал вот так. Да, давай, ты уехал. Да. У меня чекпоинт. 10 из 17. Тихо, стоп, а где чекпоинт, типа вот пишешь, что вверху. А, вижу вс, где. Стой, стой, стой, подожди, ни хера ты уехал от да. меня. Ну да. Помню чекпоинтов. Чекпоинтов 17. У меня сейчас 11, О, да. 9. Ну, Слышь, ты меня уже догнал, вот нормально. Ты на своей быстрой машине, нет. блин, ездишь, догнал меня, ч нет, да? Так, так бы... она маленькая, мне тяжело, да. Но... Так ты на быстрой машине своей меня уже догнал, у меня вот только 11 чекпоинт за. Ничего не изменяет Ф это. Ага, ничего не изменяет. Тут типа чё, подерю, блядь, ехать а или что есть? Не... А, нет. Куда есть теперь? Ага, вижу. А он что, он... надо ехать? доехать? Не-не-не-не, не наверх. Я подумал, что наверх. Ну, типа там дерево такое, знаешь, на... наискось было, а не здесь все наискось. Оказывается. Тихо-тихо-тихо, стоп, тормозит. Ну, здесь вообще так -то, такой легкий стул тестик. Знаешь, такой да на, шел... на концовочку, расслабляющий. <звук> <звук> тихо, стоп дрифти блин вот чуть-чуть бесит что если надо везде объезжать долго да вот это бесит ну так вообще вполне проходим то есть вообще не сложно типа есть на пантах скил тесты которые там вообще блин, надо именно потеть тихо Да. во всем сейчас видимо финишная прямая будет у нихера О, тут зигзаги нет. типа я знаю, здесь проходить. Не, тяжело. Где ты? Ты запутываешься, сильно. Давай, ну заедь, пантер. Да не ли в ту сторону. Не не я. Во, заехал, наконец-то. Давай, во. О! Слушай, что я надо перелететь с одной платформы на другую. Я? Да. да. То, типа, если ты не прилетишь, типа, ты упал. О, все. О, я, пер... я, я перелетел. У меня 15. А. Стой, стой, стой, стой, стой, стой. Так, все погнали. Давай, панточка, давай. Типа, легко же. Ну да. Ой, нифига, здесь уматно. Слышишь? Вот это концовка у что у меня финишная прямая. Ой-ой, я упал. Я, я не шел чипанзи. А я прошел. Все, всем пока, дорогие друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии, кто говнарь в этой гонке, я или Искандер. Хоть в этой гонке и не было игры на говнаря. Всем удачи и всем пока-пока.